привет с вами надежда шадрухина и я предлагаю вам забрать 15 тысяч рублей вот уже как месяц я настраиваю себя записывать видео минимум три раза в неделю и все попытки приводят к одному видео в неделю и я решила себя наказать бросить себе вызов а для вас устроить бесплатный беспроигрышный конкурс в котором три человека из вас Выиграют либо 5000 либо 500 рублей какие условия конкурса с 5 по 26 апреля 25 апреля заключительный день конкурса мне необходимо каждый день публиковать минимум одно обучающее видео. Кстати, конкурс будет полезен не только в плане денег, вы очень сильно прокачаетесь как предприниматель, потому что обучение будет новое, эффективное, это новые технологии бизнеса через интернет, я буду говорить о продвижении, буду говорить о трафике, о оформлении страниц в разных социальных сетях и я буду говорить о продажах, как коммуницировать, как продавать. Все эти техники помогут вам очень вырасти за этот промежуток времени. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе? Во-первых, вы должны знать условия победы, либо моего поражения. Если я выдержу этот темп, то есть с 5 числа по 25 включительно, я каждый день публикую на своем канале минимум один ролик. Я победила, и три человека из вас получат по 500 рублей. Если я хоть один день пропускаю, то я проиграла, и 5000 рублей также три человека получат на свою банковскую карту. Как поучаствовать? Под этим видео есть ссылка на мою социальную сеть ВКонтакте. Переходите туда. Этот пост, который вы увидите по ссылке, необходимо репостнуть чтобы мы могли зафиксировать вас как участника. Необходимо под этим постом написать комментарий «Надежда, мы в тебя верим» или «Надежда, я в тебя верю», для того, чтобы я почувствовала вашу энергию, потому что это очень ответственный шаг для меня. Выдержать больше 20 дней записи видеоролика, качественного контента – это довольно-таки непростой шаг. Поэтому для каждого из вас – Конкурс начинается с 5 числа. Если видео вы увидели в YouTube, в Инстаграме или в другой социальной сети, просто переходите по ссылке во ВКонтакте, делайте репост, пишите комментарии. Обязательно вы должны быть подписаны на мой YouTube канал. 26 числа я с помощью генератора случайных чисел выберу три победителя. Победители будут в любом случае, поэтому действуйте прямо сейчас. И 26 числа мы подведем итоги. Поехали!